Приветствую вас, мои дорогие! На связи Марина Романова, женский коуч и коуч по гармонизации своей жизни и как жить так, чтобы быть в согласии с собой, наполненной энергией, счастливой и реализовывать себя и свои таланты в жизни. И сегодня мы сделаем технику. Она имеет несколько названий. Одно из названий – «Техника отсушки. Другое название – техника прерывания энергетических связей и возвращения себе ресурсов. Перед началом техники убедитесь, что вы находитесь одна дома, в квартире, ну или хотя бы никто не находится в этой комнате, и ваши близкие предупреждены о том, чтобы в ближайшие полчаса они не заходили в вашу комнату, и вас никто не беспокоил. Эту технику можно воспринимать как магическую, но на самом деле ее дают также на НЛП семинарах, вебинарах. И впервые ее дала Мэрилин Аткинсон, бизнес-тренер, величайшая женщина-коуч для борьбы с эмоциональными зависимостями для решения любых проблем с любыми эмоциональными зависимостями. Мы с вами сегодня будем рассматривать эту технику на примере разрывания энергетических связей с бывшим мужчиной или с бывшими мужчинами. Когда работает эта техника? Когда отношения с мужчиной надо порвать навсегда. Когда его уже нет в вашей жизни, а вы все еще думаете, думаете о нем и сливаете на него свою энергию. В этом случае эту технику надо делать минимум семь дней подряд, если совсем болезненные отношения. В несложных случаях ее можно делать раза три, если были какие-то случайные связи достаточно одного раза. Итак начинаем наше упражнение. Начинаем его делать с открытыми глазами. Выберите пространство, открытое пространство в комнате, чтобы перед вами были свободные полтора-два метра. И на расстоянии одного-полутора метров от себя позвольте появиться образу этого мужчины, с которым вы расстались, но никак не можете его отпустить. Того мужчины, на которого вы сливаете свою энергию стоит представили представьте лучше и теперь чтобы обозначить что он стоит именно в этом месте подойдите к нему обойдите его вокруг и вернитесь обратно на свое место и когда ты обходишь его прикоснись к нему внимательно посмотри ему в глаза Посмотри, во что он одет, как выглядит. Посмотрела. Можешь прикоснуться к нему. И возвращайся назад на свое место. И вот с этого момента ты закрываешь глаза, и дальнейшее упражнение делаем с закрытыми глазами. У тебя были отношения с этим человеком. И, конечно же, между вами существует связь, энергетическая связь, ментальная связь. Ты видишь не все связи. И если сейчас с закрытыми глазами ты могла бы себе представить какие-то невидимые связи, которые существуют между вами, то как бы выглядели эти связи? Где бы они, эти связи, прикреплялись, к твоему телу. Иногда люди видят отношения связанности как соединение, которое похоже у кого-то на паутину, у кого-то на множество мелких проводов, у кого-то на более толстые жгуты, у кого-то на огромную трубу, у кого-то ощущение, что от каждой чакры, от тебя к нему идет такая трубка, у кого-то в одном месте огромная труба. Как ты видишь эту привязанность, эти энергетические связи между тобой и этим мужчиной? Если бы ты видела на самом деле, имела бы такую способность видеть энергию, как бы ты, именно ты была соединена с этим мужчиной? На что это было бы похоже? Где это присоединяется к твоему телу? Обозначь руками — Несколько соединений между вами, где они расположены. И теперь представь, что в твоей левой руке находится удивительный инструмент, похожий на острый, как бритва, лазерный нож или что-то еще какое-то чудо техники которое способна разрезать все что угодно возможно твоя рука начиная от локти превращается в огромный острейший меч представь как выглядит у тебя этот инструмент и вот сейчас мы с тобой пока еще только попробуем испытать этот инструмент мы сделаем пробный мах этим мечом или ножом. И как только мы это сделаем и разрежем эти энергетические связи, они тут же срастутся. Пока это только пробное взмахивание и разрубание связей. Итак, готово? Взмахиваешь левой рукой и раз, и разрезаешь связи. Обрати внимание на свои ощущения. Что чувствуешь дыши дыши глубоко животом хорошо отлично умничка а теперь закрытыми глазами продолжай смотреть на него за то время что были ваши отношения в тебе есть очень много не твоего. В тебе появилось, приросло очень много ненужного, наносного, не твоего. То, что тебе больше не нужно, тебе не принадлежит, и ты готова отдать ему его. Теперь, стоя напротив этого мужчины, мысленно, в виде луча, исходящего из тебя, отдавай ему все то, что есть в тебе от него и что тебе чуждо и не нужно. То есть как бы очищай себя от Него, на выдохе отдавай все, что тебе чуждо и не нужно. Очищай себя от Него. Просто лучом, на выдохе или как по трубе с канализацией. Просто отдавай все ненужное, что накопилось за это время, за время ваших отношений, вашего общения. Просто дай команду. Тело очищается от чужого и выдыхай. Обиду, боль. Все отдавай. Просто освобождайся. Может это какое-то его влияние, ненужные больше тебе мировоззрение и мышление. Просто освобождайся. Дыши и сейчас самой себе ответь на вопрос. Насколько по шкале от 1 до 10 ты сейчас... Свободно. Хорошо, молодец, продолжай, продолжай еще, мощнее. Просто освобождайся, отдавай все то, что тебе не нужно. Что еще ты можешь сделать, чтобы еще сильнее очищаться? возможно ты хочешь как-то помочь руками двигать эту энергию от себя к нему все то что тебе не нужно больше давай еще давай умничка дыши сильнее глубже дыши на выдохе прям глубже и отдавай сейчас насколько по шкале, от 1 до 10 ты чувствуешь себя свободной от чужого. Отлично, молодец, еще немного. Давай отдадим того, что тебе больше не нужно. Еще немного, еще отлично, молодец. Отдавай все то, что чужое. Теперь продолжай смотреть уже с закрытыми глазами на него и на его образ. Ты много чего отдала этому человеку, но много еще и отдала того, что нужно тебе. Твои годы, твое время, свою любовь, свою заботу, свое внимание. И он не воспользовался этим так, как хотела этого ты. И сейчас ты хочешь забрать это себе, забрать свои ресурсы, забрать себе то, что принадлежит только тебе, вернуть себе свое. И на вдохе лучом забирай у него свое, глубже вдохом, прям вытягивая из него. Забирай свое, забирай свое, свои ресурсы, свою энергию, свое внимание. Еще давай, умничка. Свою любовь, еще свою заботу. Забирай, забирай себе свою любовь, свою заботу, свою поддержку, свою энергию, свое внимание. Все свое забирай себе. Насколько сейчас ты чувствуешь себя наполненной? По шкале от 1 до 10 можешь ответить вслух или про себя хорошо забери еще немного почувствуй собственную наполненность почувствуй как твое возвращается к тебе забирай забирай еще это твое это твои ресурсы это твоя энергия отлично еще возьми отлично так молодец и теперь внимание с закрытыми глазками просто повернись мысленно направо на 90 градусов и представь что перед тобой справа стоит девушка позволь появиться справа от тебя продвинутому образу себя. Это идеальная ты. Продвинутый образ тебя – это более красивая. Посмотри на нее. Посмотри на нее с закрытыми глазами. Создай это трехмерное свое измерение, как будто голограмма, как будто она на самом деле стоит здесь. Обрати внимание, она более красивая, счастливая, успешная та, которая нашла, ушла уже на несколько шагов вперед тебя, та, которая решила все твои текущие проблемы, та, которая любит, ценит и защищает себя. Она наполнена энергией, она наполнена ресурсами, и она уже научилась в отношениях с мужчиной тому, чему ты еще только собираешься научиться. Обрати внимание на то, как она выглядит, как она двигается. Обрати, каково ее выражение лица, мимика, пластика, энергетика. Чувствуешь? Как тебе? Прикоснись к ней. Почувствуй. Почувствуй ее теплоту и ее свечение. Она рядом. И это продвинутая версия тебя. Продвинутый образ тебя, та, которой ты скоро станешь, наполненная энергией, ресурсами, счастливая, красивая, успешная. И теперь снова обрати внимание на мужчину перед собой. Повернись к нему лицом. И вспомни, что у тебя в левой руке есть острый, как бритва, лазерный нож. И сейчас по моей команде насчет раз-два-три ты перережешь связь, которая есть между вами, все связи, которые есть между тобой и этим мужчиной. И твой конец связи ты сразу присоединишь к продвинутой версии себя, которая находится справа от тебя. А конец его связей ты просто зациклишь на него, а не просто присоединяться к нему, вернуться к нему. Итак, готово? Раз. Поднимаем свой меч или нож в руке. Два. И ты уже готова разрубить эти энергические связи и больше не давать ему ни капли своей энергии. И три. Все. Присоединяйся мысленно и прирастай к лучшей версии себя полностью. Ты прям срастаешься с ней своими энергетическими каналами. Дыши, чувствуй ее. Теперь твоя энергия переходит к ней, а от нее к тебе. И вы питаете с ней друг друга. Теперь ты отдаешь свою любовь, свою заботу, силу, энергию только той, кому это действительно нужно. Той, которая всегда будет с тобой. Та, к которой ты стремишься какой ты хочешь стать, и ты ею станешь. И теперь ты своей энергией питаешь свое будущее и лучшую версию себя, а она из будущего питает тебя своей любовью, своей верой в тебя, своей заботой. И сейчас обрати внимание мысленно на мужчину. Он зациклен сам на себя. Сейчас снова посмотри на свое продвинутое я. Ты соединена с ней. Разреши почувствовать себе самую важную в твоей жизни взаимозависимость, когда ты зависишь только от себя. И когда ты можешь целиком и полностью положиться на себя сделай шаг навстречу к ней вот на то место где стоишь лучшая ты войди в нее в идеальную себя Соедини с ней чтобы почувствовать какая она изнутри встань на ее место и почувствуй когда ты это она какой ты станешь через некоторое время? Поблагодари себя за сотрудничество. Скажи себе спасибо. Почувствуй себя. И сейчас мысленно повернись с закрытыми глазами и посмотри с закрытыми глазами, посмотри на то место, где до этого стояла ты. Посмотри на себя прежнюю. И мысленно скажи ей себе прежней: я знаю у тебя все получится возможно ты хочешь что-то добавить своего лучшая версия тебя возможно хочет дать какой-то совет дай его себе чтобы как можно быстрее прийти к лучшей версии себя хорошо молодец отлично Теперь вернись в себя прежнюю, сделай шаг на место, где ты стояла прежде. Теперь ты чувствуешь себя присоединенной. Открой глаза, посмотри на своего мужчину, его ментальную голограмму, который сейчас присоединен сам на себя. И мысленно говори ему: пускай он уходит. Открой ему дверь или представь, как будто бы дверь ментально открылась, и пусть он уходит в эту дверь наружу. И про себя говори ему три раза. Я тебя прощаю и отпускаю. Готово? Три раза. Я тебя прощаю и отпускаю. Я тебя прощаю и отпускаю. Я тебя прощаю и отпускаю. Все. Пусть уходит. Хорошо? Хорошо. Так, а теперь... Хватит. Все. Стоп. Выходим из упражнения. Мы убрали голограмму этого мужчины из этого упражнения и из твоей жизни. И теперь вся твоя энергия, которая есть в тебе, теперь она зациклена на тебе и той еще более развитой версии тебя, более продвинутой версии тебя, счастливой, классной, красивой той, какой ты будешь становиться с каждым днем. Ты будешь становиться все счастливее, все более наполненной энергией и ресурсами. Ты будешь питать своей энергией саму себя, лучшую версию себя и Та лучшая, продвинутая версия, ресурсная тебя из твоего будущего будет давать тебе энергию и питать тебя. Я тебя поздравляю. Медитация на разрывание энергетических связей и восстановление своих ресурсов и наполнение себя на этом закончена. Я напоминаю, что эту медитацию нужно делать 3-7 дней, Поэтому сохрани эту медитацию себе в закладке и поделись со своими подругами. И помни, что самое главное в этой жизни ⁇ это быть собой и быть счастливой. Целую, удачи, у тебя все получится.